И благодаря моему способу у вас всегда будут вот такие взбитые белки. И будет вот такой классный рецепт. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я очень люблю готовить. И я знаю, что каждый, кто хотел сделать какой-то вкусный рецепт, сталкивается с таким вопросом. Как правильно и легко возбить яичные белки? Везде очень много четких рекомендаций, как это лучше сделать. Но я помню по себе, что когда я начинаю взбивать белки, у меня 3 раза из 5 ничего не получается. Хотя я делаю все так, сбиваю до рыхлости снега, до чего-то еще, добавляю частями сахара или сахарную пудру, беру белки и холодные, и теплые, но абсолютно ничего не получается. Почему же так происходит? Дело в том, что когда мы читаем описание, как правильно сбивать белки, Человек уже это делал много раз, и он знает до какой стадии нужно взбить белки, чтобы потом добавлять сахар. И мы эту стадию с первого раза никогда не сможем угадать. Из-за этого белки получаются или недовзбитыми, или перебитыми, и они будут расслаиваться и не держать форму. Сейчас я покажу самый простой способ. Зная который у вас всегда будут идеальные взбитые белки. Это также просто, как будто бы вы нажимаете на кнопку для э, кофе и у вас э, через две минутки выбегает настоящий натуральный э, вареный молотый кофе. Это все очень просто. Сейчас я отделяю белки от желтков. Также новички сталкиваются с вопросом, какой температуры взбивать белки. Половина всех шефов говорит, взбивайте белки очень хорошо охлажденными. А половина говорит, берите комнатной температуры. И каждый раз мы не знаем, что нам делать. И каждый раз мы не знаем, правильно мы ли сделали, и почему наши белки плохо взбились. Все это чепуха. Берите белок или холодный, или теплый, комнатный, какой у вас есть. И благодаря моему способу у вас всегда будут вот такие взбитые белки. Все мастера в один голос кричат, никогда не смешивайте просто белки и сахар перед тем, как взбивать. Я же вам скажу наоборот. Возьмите белки и смешайте их с сахаром. И будет вот такой классный рецепт. Сколько добавлять сахара? Для этого нужно 10 белки. 224 грамма. Берем сахара ровно столько, сколько у нас белков, но процентов на 5-10 меньше. То есть я возьму 200 грамм сахара. Сейчас все меня проклянут на кухне, потому что нельзя смешивать белки с сахаром. В этом и весь секрет. Благодаря тому, что я буду сбивать белки одновременно с сахаром, белки получатся более компактные, пузырьки воздуха в белках будут очень мелкие, пенка будет устойчива, и это все намного проще. Не нужно нам регулировать обороты сначала, потом добавлять сахар. Я просто вылил все в дежур сбивалки и включаю. Такое количество белков я буду сбивать не меньше 10 минут. Я включил и занимаюсь другими делами. Прошло 22 минуты. Вот. Вот это и есть хорошие взбитые белки. 224 грамма белков и 200 грамм сахара. Посмотрите, какая густая, плотная пена белков получается. Без единого усилия с моей стороны. Я просто все смешал. Знаете, какая она плотная, обалденная. Теперь можно сделать из нее и меренги и использовать для других вещей. Если в рецепте, который вы используете, сахара больше, чем мы добавили, то тогда весь остальной сахар, э, больше 90 процентов от веса белка, нужно добавить в виде сахарной пудры уже вот в этом состоянии, на этой стадии, когда белок полностью весь взбитый. Вот, весь этот белок можно переложить и можно и нужно переложить в кондитерский мешок, отсадить через красивую большую звезду э хорошие звездочки и высушить их при температуре 100 градусов. Получится обалденнейшее супер вкусные меренгочки посмотрите какое оно все отличное, плотное вот такого качества белка у меня никогда не получалось достичь если бы я взбивал частями я никогда не могу угадать эту рыхлость снега или еще чего-то или мы добиваем до творожности и уже белки не держатся или что-нибудь еще гляньте класс нет, уйди ха-ха дыр хотела так сделать. Ну ладно, Ну как ты понял, как это Борде втерт? Прям класс. А белочек вкусный Друзья В любом случае Это классно Беренга обалденная Посмотрите какая она э, Хоть у нас оператор и веселый Белок получился Супер Сейчас это все мы отправляем в духовочку На температуру 100 градусов И сушим Все что я хотел показать это самый простой способ, как классно взбить белки. Угу. Вся фишка в том, что здесь как раз столько сахара, что оно не приторное, Но в то же время сама у текстура у белка, гляньте какая, ой, класс. Все настолько великолепно. Угу. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки.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 эта маска для лица годится от морщин.